Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске классная квартира внизу района Бытха, она с ремонтом, с балконом, с видом на море. К данной квартире имеется парковочное место, которое оформляется в собственность. Дом за моей спиной, он клубный, малоквартирный. Территория закрытая, то есть там первые ворота это вторые ворота. На горизонте виднеется жилой комплекс «Белый дворец», это вам для ориентира. Справа от него будет санаторий «Металлург», так что по карте можете посмотреть. Локация действительно очень удобная, смотрите, какие красивые пальмы. Территория выложена брусчаткой. Вот здесь, вот в цоколе, имеется наше парковочное место, повторюсь, которое оформляется в собственность. Вот так выглядит сам дом. Квартира в собственности с 2010 года. Красивая такая территория. Есть такая вот беседка. Ну, а мы идем смотреть квартиру. А это задняя часть дома. И в подъезд можно зайти, кстати, и отсюда. Это уже пошла придомовая территория. В подъезде цветы. Все очень чисто и ухожено на этаже. Всего три квартиры. Итак, заходим. Общая площадь 120 метров. С левой стороны стенка зеркалом. Шкафы. Там, где керамогранит теплые полы. Есть видеодомофон. Просторный совмещенный санузел. Есть биде. Как видите, в ванной комнате имеется окно. Ну Прям просторный такой санузел, скажите. Классно. Место под стиральную машинку. Вообще неплохая планировка на самом деле, но тут самое главное вид, вид классный на море, зеркало еще одно большое, то есть это спальня, стоит диван, висит телевизор, с этой спальни есть выход на балкон, есть кондиционер, двухспальная кровать, это типа пробка и керамогранит в коридоре на кухне, кухня, здесь даже поместится диванчик Поэтому ее можно совместить как бы, с гостиной. Да? Есть посудомоечная машина. Все коммуникации центральные. Газ. Висит газовый котел в баксе. Поэтому коммунальные платежи минимальные. С кухни тоже можно выйти на балкон. Есть кондиционер. Висит телевизор. И большая гостиная. Большая светлая гостиная. С выходом на балкон. И хорошим видом. Не дешевая мебель. Прошу обратить ваше внимание тоже на полу пробка, ротанговая мебель должна стоять на балконе здесь стоял диванчик, но собственники его вывезли оставили только самое необходимое в квартире, то есть телевизор и выходим на балкон, большой просторный балкон вот с таким видом ну, там если даже что-то и построится в любом случае вид в правую сторону останется. На этом участке тоже когда-нибудь что-нибудь построят, но вид вам не перекроет. Это сто процентов. То есть море будет очень даже хорошо видно. Красивая такая пальма и большой угловой балкон. Соседи этажом ниже, они увеличили площадь, вынесли вот так вот стены. Это виноградник, поэтому можно будет здесь собирать плоды. Ну а газовый котел висит вот здесь. И с каждой комнаты можно выйти на балкон. Когда здесь все оттянуто виноградом, вообще ощущение очень классное. Давайте вот так еще покажу. Море на самом деле очень хорошо видно. И повторюсь, даже если вот тут построится трехэтажный дом, вид вам никто не перекроет. Хорошая, благоустроенная, закрытая территория здесь. Каждый день здесь можно наблюдать разные закаты. Чуть не забыл сказать, что есть еще вот такая маркиза на балконе. Привет, друг. Надо было мне дольку с собой взять. <смех> Бытха для меня является одним из лучших районов. И вовсе не потому, что я здесь проживаю, а проживаю в соседнем доме. А потому, что это так и есть. До моря 10-15 минут пешком. Там же тропа Теренкур по которой я бегаю со своей любимой собакой Долькой. Тут же лучший пляж Камелия, на котором можно сделать пропуск бесплатно. Кому интересно, звоните, пишите, расскажу. Вся инфраструктура в непосредственной близости. Все, что вам потребуется для комфортного проживания и отдыха, все здесь имеется. Несколько санаториев, где можно поправить свое здоровье. На Бытху есть несколько заездов и выездов. Рядом дублер курортного проспекта, который позволяет любую точку Сочи добраться без пробок. Также имеется пешая доступность до цирка и даже до морпорта там можно дойти отсюда минута за 50 прогулочным шагом. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Ну а стоимость данной квартиры 33,5 миллиона. Повторюсь, в эту стоимость входит парковка, которая оформляется в собственность. С вас лайк, напишите что-нибудь в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока.